Добрый день, уважаемые слушатели канала Сангейтс. Сегодня мы встречаемся накануне сильнейшей даты, 21 марта, и встречу я назвала так: Приближается солнцестояние. Не пропустите. А почему? Ну, потому что идет время года, когда наступает весенние обновления. А после окончания зимы появляются цветы, деревья, кустарники. А и наши а, все вокруг нас обновления, они нас вдохновляют. И мы видим эти листочки на деревьях, в воздухе витает любовь. Любовь к другим или к себе, она призывает следовать путем сердца. И в день весеннего равноденствия можно провести, конечно, ритуалы, которые помогут нам привлечь и восстановить, возродить начало отношений для кого-то, любви. И глобально, если посмотреть, то что же может дать нам этот день возрождения всего живого? В этот день даже погрязшие в унынии, утратившие веру и надежду, могут исправить то, что необходимо, и получить благословение. В этот день можно отвести от мира и от себя любую беду. В этот день можно ощутить божественную природу мира и получить другие духовные переживания. Издревле существует практика, что важно проснуться рано утром, в день равноденствия, увидеть восходящее солнце, сурью, зажечь свечу в честь сурьи, пропеть 108 раз мантру «Ом Сум сурья на Маха, и можно сделать также упражнение йоги, сурья на Маскар. Ну, это если те, у кого есть возможность такая, но тем не менее, можно встать пораньше. Потом обратиться к солнышку с такими словами, ну, от души все, да. Ну, например, «Благодарю тебе, Сурья, ты освещаешься вокруг. освети, пожалуйста, и мои пожелания, мою жизнь, жизнь моих родных, и далее произнести свои намерения». Потенциал таков этого дня, что в этот день можно начать жить, ну, буквально с первого, с чистого листа, да, вот с первых каких-то этих листочков, которые мы видим, прибиваются уже где-то, да, в разных о часовых поясах живем и климатических там, возможностях. да, Но тем не менее мы закладываем фундамент счастливого будущего на весь год. Это астрологический Новый год. Да? И поскольку весеннее равноденствие является временем новых начинаний, то это наилучший день для того, чтобы дать толчок своим идеям. Весеннее равноденствие благоприятствует тем, кто стремится начать новую жизнь, исправить прежние ошибки, переписать что-либо заново. И тогда, возможно, давние надежды, они получат возможность осуществиться, дать старт всему этому. Конечно, это магическое время, время знаков, время символов и примет. Поэтому замечайте все, что происходит в это время. И через эти символы вы можете понять себя и свое будущее. В это время нужно контролировать свои мысли, направлять свое сознание на то, что вы хотите реализовать. Ваши грезы, фантазии, мечты, все задуманное, в эти мгновения могут воплотиться в реальности в течение года. В мусульманской традиции празднуется Навруз. праздник начала Нового года, весны, посевы семян совпадающие с этим днем весеннего равноденствия. И это, конечно, не случайно. Слово наброс персидского означает новый день, и он празднуется неизменно 21 числа. Далее, если посмотрим в ведической традиции, также с 21 по 30 марта проходит праздник, так называемый весенний праздник Наваратри. Это индусский религиозный праздник, и название Наваратри переводится как 9 ночей. Направлены эти ночи поклонению богине-матери. Считается, что в разные дни она представляет перед верующими, предстает перед верующими в трех формах. Это разрушитель порогов первые три дня, Махакали, Дурга. Далее податель богатства и процветания. Это следующие три дня, Махалакшми. И следующие три дня, это богиня мудрости, Сарасвати. Поэтому... Это тема женская, да, весна, возрождение, богиня Веста в славянском пантеоне. И почему? Ну, потому что женщина, она дает нам новую жизнь, да, и важно, чтобы женщина была наполнена и защищена. Ну, поэтому предлагаю поговорить сегодня, как раскрыть свою женскую силу, что позволит сделать кое-что из-за вас тоже, то есть помочь вам это сделать. Мы знаем, что в жизни каждой женщины должен присутствовать кристалл, ее магический камень и помощник, и желательно не один. Тяга к прекрасным украшениям – это не просто баловство, это в крови у каждой женщины. Ибо подсознание говорит нам – это твой помощник, генератор твоей силы. Возьми его, подружи с ним, и ты королева. Кристаллы испокон веков помогали женщинам во всем – а в любви, здоровье, красоте, молодости, благополучии дома, изобилии, вдохновении, исцеления, а также в общении с, Вселенской, с вселенским коллективным разумом, с высшими мирами, вот с этой вот, как мы говорим, большой библиотекой да, Вселенской. Ну, если посмотреть мнение авторитетных мастеров, это вот вас то эксперты, Астрологи, гемологи, литотерапевты, татарологи, работающие с камнями, они утверждают, что драгоценные камни идут нам в помощь, они дают энергию. Ну, допустим, бриллиант может дать женщине очарование, притягательность, сексуальность, аристократизм. Но если человек исполняет себя не ну, под да, то есть использует силу драгоценных камней в корыстных целях, он получит себе не помощь, а беды. Камни его накажут. Почему? Потому что за камнями стоят боги, а не духи. Драгоценными камнями управляют планеты, грахи. Они как некие офисы, а уже за планетами следят высшие силы. Так, если совершаются преступления по отношению к любви, человек носит бриллиант, то могут быть несчастья. сильный камень очень. А нельзя использовать эту силу, силу камней в корыстных целях. Поэтому, если камни используются в магии или в каких-то черных делах, это оборачивается негативной кармой. Ну, это одна из причин, почему многие колдуны не пользуются камнями. Считается, что они заключают сделки с духами, с черными силами. Но начиная работать с чем-либо, будь то бытовой прибор или продукт, мы всегда читаем, изучаем инструкцию для того, чтобы новое приобретение заслужило нам хорошую службу. Это идеальный подход и во взаимодействии с камнями в том числе. Наши предки об этом много знали. Если задаться вопросом, нужны ли вообще украшения, в советское время было модно носить запанки с камнями на рукавах пиджака. Запанки – это особый мужской аксессуар, который изначально был доступен только представителям аристократии. Застежки из драгоценных металлов во все времена могли себе позволить люди с хорошим достатком, утонченным вкусом, в гардеробе современного мужчины запонки тоже выполняют роль стильного штриха, говорящего об особом статусе обладателя. В зависимости от модели и фасона, застежки из драгоценных металлов разделяют на повседневные и аксессуары для особого случая. Но я уверена, что кроме эстетики, запонки – это обереги, защищающие руки владельца. Чакры на руках связаны с основными энергетическими центрами на теле. Их стимуляция позволяет улучшить работу внутренних органов, общее самочувствие и изменить аспекты всех сфер жизни, помогая находить правильное решение в том числе. Конечно, для женщины, согласно лидическому знанию, ношение украшений входит в обязанности. В древних времен бижутерия для женщин была не только средством украшения собственного образа, сколько чуть ли не жизненной необходимостью, неотъемлемой частью наряда, Украшения имели религиозное, обрядовое значение. Они говорили о статусе, носившей их женщины и служили оберегами. Запястье женщины является зоной энергетического выхода, поэтому браслеты носят регулирующую и обережную функцию и дают распискать и отдать, раздать всю энергию. Кольца и перстни также имеют влияние на движение энергии в организме, а два кольца с подходящими – Именно вам камнями будут сильнейшим защитным талисманом. здесь не только советами мастеров. А выбирайте драгоценные камни для себя интуитивно. Ну, примерьте, держите в руке. Если с каждым днем изделие нравится вам все больше и больше, вам хочется носить его день за днем постоянно и снимать, значит, вот оно, мое изделие. Кулоны, бусы, колье приходятся на область трех энергетических зон – горловой, сердца и солнечного сплетения. В области горла расположена пятая чакра Вишутха, которая отвечает за творчество, способности, за обмен информации, за коммуникации. В области солнечного сплетения на уровне сердца, четвертая чакра Анахата, энергетический центр сердца отвечает за нежные чувства, сострадание, силу веры и любви. А солнечное сплетение – источник уверенности в себе, сознание, осознание своей силы. А украшая эти части тела, объединяем и стимулируем энергию этих центров. мы Когда мы носим, да, мы понимаем и получаем возможность влиять на свой внутренний мир, действовать во внешнем мире по своей воле. ну Теперь я расскажу в качестве примера о свойствах и предназначении некоторых кристаллов которые я себе приобретала или мне дарили, зная мою любовь ко мне. Агат. В народе говорят, носи агат, будешь богат. Это мощный целитель, наполняет хозяеву энергетической силой. Он особенно хорошо влияет на сердечную чакру, является очень сильным оберегом и талисманом, хорош как для украшений, так и для фигурок и различных предметов для дома. Но в моей коллекции это вот такой браслетик из агата. Александрит. Сейчас я покажу вам свои бусинки. Это несколько бусин натуральный камень. То есть камень тот, который не обработан, пусть он в крапления какие-то имеет, включения, но за счет того, что он не обработан, он наиболее ценен. Если видно, вот так, то александрит. Вот здесь. но это, конечно, в кольце, да, обработанный камень, в сережках тоже. Но тем не менее, вот есть еще необработанный, я его очень сильно. И александрит, он очищает кровь, укрепляет сердце, сосуды, благостно влияет на нервную систему, уравновешивает ум, разум, чувства, эмоции, наполняет духовным вдохновением, придает рассудительность и коммуникабельность. Дальше посмотрим. Амазонит. Так, у меня тут такая коробочка, и вот тут такие бусики. Амазонит. Очищает все тонкие тела, энергетику, гармонизирует ауру, успокаивает нервную систему, омолаживает, восстанавливает силы, несет в себе созидательные энергии, способствует укреплению семейных уз, лада, благополучие в доме. Дальше мы посмотрим. Так, Бирюза, камень счастья. Вот колечко с березу многие знают. Примеряет врагов, гасит гнев. Приносит умиротворение, гармонию, смягчает сердца, помогает понять смысл жизни, оберегает от необдуманных поступков. В сердечных делах один из главных камней налаживает между супругами отношения, гармонизирует их. Это камень верности, преданности, глубокой, и мудрой любви, камень удачи и благополучия. Лазурит. Ну, в моей коллекции лазурит он представлен вот таким зеркальцем. И это не простой лазурит, а именно с Байкала, байкальский лазурит особый. Мы знаем, что Байкал – это место силы, да, остров Алькон знаменитый, куда ездит очищаться, заряжаться. Моя приятельница была недавно, прям впечатление массом ее привезла. И вот лазурит откроет для вас двери в мир духовности – это камень общения с богами, очищает ауру, помогает в духовном развитии, ибо имеет божественное начало, притягивает любовь к успеху благополучия, процветания и счастья. Дальше. Лунный камень. В моей коллекции это вот такой браслетик. И это камень богини Луны и Любви. Он поможет в привлечении гармонизации, сохранения любви. Камень женской силы, пробуждение энергии женской привлекательности, гармонии. Медитация с лунным камнем помогает раскрыть подсознание. То есть все что как раз вот по-женски связано с этими лунными циклами, да он очень успокаивает, так умиротворяет. Далее, малахит. У моей коллекции вот такое колечко есть. Малахит, здесь сережки уж я так все доставать не стала. А, малахит открывает сердце для гармоничной любви, связан со силами Вселенной, да, на России малахит всегда считали камнем, исполняющим желания. И одно из самых сильных магических свойств малахита – это вот то, что как раз-таки эти желания да, реализуются. Недаром мы вспоминаем эту сказку Бажова да, «Малахитовая шкатулка». И вот этих самых шкатулок малахитовых, их на рынке много очень. да. То есть вот если, например, там... В такую, зарядить такую шкатулочку, да, если класть туда свои записочки, свои желания, то она прям такая волшебная, волшебная становится. Далее, нефрит. Ну, с нефритом вообще для женщин тоже очень много связано, потому что из нефрита делают массажеры, вот если для лица, да, что-то себе такое по утрам делать, это могут быть, ну, в моем случае это в такой перстень с несколькими необработанными камешками нефрита, и вот два таких браслетика. А нефрит – одно из самых популярных тоже покупаемых изделий. да Это минерал, который используют магии, целительности, эзотерики, биоэнергетики. Он объединяет в себе силу неба и земли. Это вот такая китайская тема тоже немножко. Камень благих намерений, ел и благодетелей. Камень руководителей. Открывает новые пути, укрепляет дух и силу. Дальше. хризолит – Это камень. Вот он, зелененький тоже, но такой прозрачный. А, уравновешивает, досыляет физическое и эмоциональное тело, нормализует сердечную деятельность, давление крови, лечит нервную систему, дает чистую энергию в сердечно и пупочные чакры. А, немножко а, поговорим про желтенькие камень. Да еще. Цитрин. Перстень. Вот он необработанный камень, но немножко такой ограненный, да? И вот вообще не обработанный, только вот форму придали. Вот я его особенно люблю. Прямо я кто увидела, его влюбилась в него сразу. И цитрин камень богатства, благополучия, изобилия, покровительству, торговли в бизнесе. Ну, к желтым камням также относится винтарь. Прекрасный винтарь. Я. Также нашла в магазинчике лентарь необработанный. И прям меня потянуло к нему. Это удивительно. Прям не могла даже глаз оторвать с от него. Он вроде бы не козистый но вот что-то от него такое теплое идет. И есть лентарь ну, более облагороженный, например, там вот в четках. Или это кулончик тоже, тоже необработанный, кстати говоря. Интересные такие изделия. И... Винтарь пробуждает энергию кундалини, проясняет мысли, помогает реализовать планы. В нем воплощены свет солнца, сила, могущество древних энергий природы. Вот как раз к весеннему солнцестоянию прямо самое то. Очень хорош для женщин гармонизирует всю гормональную систему. Яшма. Яшма тоже такой глубокий камень. Единственный камень, очищающий и зачищающий своего владельца на 100%. Обладает мощнейшей целебной энергией. Открывает предвидение, приносит большую удачу. А в доме благоприятна посуда из яшмы, а также другие предметы, обихода или украшения. Ну, вот у меня это а, несколько да, яшмы разного цвета. Она нанизана на бусики И есть браслетик из яшмы. Немножко он посветлее, но тем не менее, это яшма тоже. Ну, дальше а, есть а, изумруд. А, покажу в своей коробочке. Вот такая коробочка с зубродом, да. И это необработанный зуброд. Я использую его как вастаупаю, гармонизируя свой северный сектор дома. Этот самоцвет рассеивает любую негативную энергию, покровительство с женщинами, семейным мочевом. Ну, зона севера – это женская сфера, да, женский сектор. Помогает входить в контакт с существами из тонких миров. Камень не выносит ни искренних людей, он связан с высшим духом. Ну и также вот рядышком здесь сафир. Тоже, да, сейчас уберу из покажу. Необработанный, вот он кажется вот, совсем обычным камешком, потому что он такой э, мутный. Но, однако, это настоящий э, желтый сапфир, э, камень целомудрия, чистоты нежности, э -э -э -э, камень юности и духовных негативных практик. Гармонизирует тоже северо-восточный сектор дома. Ну, я сказала слово Воступай, немножко расшифрую, да, еще... УПАИ может стать почти любое преднамеренное действие, и хотя предложенные средства, способы, их много разных, да, являются, ну, порой простыми совсем, все же, если применять их сильными, искренними желаниями, пожеланиями, они наверняка принесут положительный результат и приносят, по сути дела, да? то есть главное вовремя знать, когда. По какому сектору, если это дома, да, либо по гороскопу, какой день, какое время, выбрать утром, подходящее время в течение суток. Если обстоятельства позволяют, то лучше выполнять УПАИ в некий астрологический период, соответствующий, как я уже сказала, этой планете, чьей благосклонности вы добиваетесь. Ну, если так посмотреть период не только в сутки, да, но еще и так, внутри года, то в ближайшее время. Вот 20 марта, буквально завтрашнего дня, начинается до 19 мая благоприятный период для обряда в честь Венеры. Ну, все-таки мы сейчас больше да, про женскую тему говорим. Это наполнение, это красота, это рассвет, это праздник, это весна, обновление и так далее, и так далее. Поэтому тоже смотрите и можно гармонизировать Венеру и в юго-восточном секторе своего дома, и в гороскопе, если такие желающие есть, например, да? а, Вот. Также расширить возможности любимых наших кристаллов, можно, проведя определенные обряды. Ну вот, если еще сказать про что показала, покажу. Ну, если работать дома, вот у меня есть такая шунгитовая пирамида, да. И находясь рядом с компьютером, с ноутбуком, она, конечно, снимает да, часть напряжения электромагнитного. И вторая пирамидка это зимевик. Ну, они друг другу не мешают, змеевик выполняет свою роль. Да. Вот. Также полезно, вот если, например, деткам, да, сейчас нам приходится тоже много сидеть, или мы работаем около компьютера держать вот этот камень, селинит, так называемый. Вот здесь у меня просто фрагмент камня, а есть изделия вот такой очень смешной слой, как раз, да, тоже похож в индийскую тему, тоже силинита и они также уравновешивают, гармонизируют вот это вот поле электромагнитное около компьютера. Ну, могу сказать, что вот я тут говорила про нефрит, да, и про массажер вот этот вот для лица, я делаю еще вот этим камешком, вот у него такая хорошая гладкая поверхность, родонит называется камень, массаж лица, он у меня заряжен, я прям вот также же наравне с этими камнями наполняю, радонит, это родовая тема, да, тоже поверхность лица, кожи, вот этими энергиями. Ну, есть также вот бусики, например, из граната, Куда без розового кварца? Мы про Венеру только что сказали, да, и вот камешек розового кварца. Если завтра у нас день луны, хорошенчик для дня луны. Ну и если мы говорим про защиты различного рода, да, то это так называемый шерл или черный турмалин. Его тоже можно вот в конце или каким-то образом приобрести и использовать. Так, ну, камни, да, можно проводить с камнями различные какие-то ритуалы. Ну, например, возьмите в руки свой любимый кристалл или камень, неважно, находится в самом украшении или нет, ну, вот как, например, вот этот розовый кварц, да, вот его легко можно в руку взять, на ладошку помещается, и а, можно накрыть левую ладошку, накрыть правой, просто, наверное, накрыли. И в этой молитвенной позе, Прижмите к сердечной чакре своей. Закройте глаза, войдите в контакт с ним и скажите «Любимый кристалл, сила, энергия, магия Земли и космоса, силу свою раскрою, добрую, и светлую, силы своей меня берегай, очищай, вдохновляй, исцеляй, силу мне придавай, с любовью тебя храню, с любовью благодарю». Также вы можете любыми словами обратиться к своему любимому камешку и вот вступить с ним в такой контакт. И Зарядить своим намерением. Таким образом, мы входим в энергетическую взаимосвязь с кристаллом и раскрываем в нем его силу. Ну, поскольку я, кроме своих камней, да, под конкретную программу, я показала, конечно, все свои камни, мне их больше. Вот, под конкретную программу, под конкретную задачу, и вот мы, если вспомните, кто-то смотрел прошлый эфир, да, я там говорила о программах, я говорила про Пушкина, да, и у него программа там 14-я это искусство, это писательство, это слушание ангельских сфер, и очень проявлено, да, в его карте, в его портрете личности. И согласно вот этой методике, этим программам, есть в каждой программе свои, свои расчеты. И, соответственно, свои камни, свои архетипы, свои энергии. И, кроме того, что внутри программ своей энергии, еще и каждый год к нам подгружается новые личные задачи, новые личные цели. И об этом я рассказываю на мастер-классе Мандала Вашего года, который есть в записи. Вот там, мы, создав и прочитав, прочитав, посчитав, нарисовав Мандалу, сейчас покажу образец вот этой Мандалы еще раз, да? Вот она у нас рассчитанная, нарисованная, разрисованная, все, что есть, здесь все расписано. И а, здесь стоят на определенных позициях циферки. И вот эти циферки, они означают а, номинал аркана. Ну, например, вот двоечка – это второй аркан, второй жрица и так далее, и так далее. И мы активируем эту мандалу. А, ну, я даю в мастер-классе файликами «Энергетические настройки». Даю список камней, соответственно, 22 арканам и Таро. И важно вот эти камни разложить согласно аркану, то есть вот прямо на поверхности этой мандолы. Подключить несколько стихий, но об этом во всем я говорю на мастер-классе. И там мы разбираем примерно определенной дате. Все материалы, файлы в чате Телеграм, и вы можете проходить его самостоятельно. Ну, если есть желание, чтобы я провела вас как коуч. Рассмотрев именно вашу дату рождения при прохождении мастер-класса, это также можно написать нужно администратору центра, это уже отдельно, уже как коучинговая сессия будет. С одной стороны, мастер-класс, он небольшой, но он очень компактный и глубокий, и объемный по инструменту, потому что мы можем этот архетип, эту картинку достать, например, то же самое жрицы, да, и рассмотреть ее визуально, рассмотреть ее через символный ряд, что она несет посмотреть из других колод эту картинку. И тогда мы читаем это послание, потому что кто-то визуалы кто-то кому-то важно потрогать, кому-то все по-разному. да Поэтому мы благодаря этому рисунку мы сами формируем свое будущее. Мы рисуем свои мандалы года. И есть заготовки, то, что мы делаем помесячно, то, что мы на каждый месяц года расписываем свои мандалы согласно своих расчетов, там циферки для каждого месяца свои появляются. И мы запускаем и перезапускаем на сильные даты эти мандалы. Таким образом мы понимаем, что ждет от нас вселенной в этом году. Кроме того, я даю текстом экспресс-консультацию по основным позициям портрета в объеме, контекста мастер-класса. Ну Это для людей, которые не знают эту методику портрета личности, да, чтобы понимать, какие основные энергии есть в портрете. Это так чисто ознакомительное, чтобы перейти уже к расчету, чтобы понимать, о чем речь. Ну, мастер-класс дает информацию, как смоделировать будущее этого года, дает понимание нашей дорожной карты этого года, чего нужно избежать, на что внимание обратить. И мы видим, что кристаллы конечно же, да, это одно из чудес мира. Они наделены космической энергией, они наделены силой, красотой, их огромное разнообразие. Конечно, можно использовать универсальные камни. Горный хрусталь, розовый кварц, который я показывала, аметист, потому что они сохраняют эти камни в себе энергетическую матрицу. Именно поэтому они эффективны в целительстве в гармонизации многих сфер жизни. А можно, вот, как одно из предложений, подобрать свои камни, так называемые свои камни под задачу. Вот как я уже сказала, под программу, если будет запрос. Это работа через гармонизацию вибраций кристаллов в психологическом портрете, портрете личности. То есть для усиления энергии портрета личности мы проводим активацию портретных кристаллов, очищение их и хранение. я расскажу о хранении портретных кристаллов если а, будет такой запрос если будет такая необходимость это формат консультации где я рассчитаю ваш портрет личности этот аналог а, астрологической карты посмотрю ваши ресурсные энергии на заданный год по мандали. А, если интересуют мандалы, например они а интограммы потому что это разные на расчет это разные э, методика то одна но просто там много разъяснений и Таким образом, посмотрев программу, мы можем понять эту дорогу, чтобы выбрать эту дорогу правильно, чтобы достичь тех или иных задач и пойти дальше. Поэтому я вот рекомендую да, камни по какой-то из программ, если вас что-то интересует, ну, например, денежная программа. На экспресс консультации вот если такая, например, кому-то востребована, то я рассказываю, какие камни нужны, как их активировать для проработки раскрытия энергии портрета через камни, кристаллы или вот для коррекции портрета и годовой матрицы мандули. Для коррекции Парного портрета можно, да, это композит, так называемый целью, гармонизации отношений, можно посмотреть, что, какие использовать камешки. Есть работа с кристаллами исцеления. Вы также сможете в портрете личности узнать, активировать, поставить задачу, например, на ваш личный камень гармонии. Камень интуиции, камень финансов, камень мудрости, камень целей, камень от негатива, камень коммуникации, камень успеха, камень удачи, камень карьеры, камень таланта, камень благополучия, камень уверенности, камень спокойствия, камень энергии, личный камень энергии. И вы узнаете свой базовый личный камень-кристалл. Возможны рекомендации по работе с досками-гармонизаторами. Но эти доски, сейчас тоже покажу пример, да. Вот есть так называемая анта-харна. Хорошо видно ее, да? Вот этот символ – это древний исцеляющий и медитативный символ, который на протяжении тысячелетий в Китае, в Тибете использовался. Термин санскритский. В переводе он означает, что функционирует между. Антар означает между, или посредник. Карна – причастие от слова «делать». И в середину символа вот этого кладется… Ну, под кристалл да например друза и там помещаются или фотографии людей или картинки или может быть те же карты Таро, да вот которые активируют в ресурсных позициях по расчету мандовы или вашего сверхпотенциала по портрету своему либо там из программного портрета что-то и а, можно описание ситуации ручками написали письмо и положили или записочки вот что вы хотели а, привнести в свою жизнь. И те, кто занимается энергиями, да, я энергопрактик, а, мастер рейки, магистр космологии, а, и можно эти энергии, те, кто занимается энергиями, послать еще наполнить энергиями рейки. Так, а, таким образом мы получим такую зарядку так называемого а, ретранслятора. Это такой набор кристаллов определенной частоты, формы и размера, расположенных определенным образом на вот этом знаке антакарна. И он служит большим помощником при работе с Рейки. Он позволяет гармонизировать наибольшие положительные ситуации в жизни, наибольшее количество изменений, которые должны произойти, которые желаемы вами, в отношениях или в каких-то других вещах, покупках, и можно вот в потоке, в усиленном потоке энергию отправлять туда, и кристалл это все будет подпитывать, наполнять и держать, да, как фон держать прямо. Но это для, так сказать, продвинутых, тех, кто занимается с энергией мерейки. Но все же рекомендую мастер-класс, да, так сказать, он более простой в понимании, потому что он остается у вас навсегда, Каждый год вы для себя и членов своей семьи рассчитайте, прорисуйте, будете понимать тенденции своего года, задачи каждого месяца дня, постройте свою личную эту кристальную мандалу, миркаб, да, психологического портрета, потому что будете знать, какой энергии, соответствует, какой камень. Ну, если тоже сказать так в целом, то, конечно, не анализируйте, подходя к. Меня прям притягивают эти вот лоточки, да, особенно, когда продают на улице мастера, которые сами держали в руках эти камни, они знают, насколько они ценны. И вот подходя к этим лоточкам, тоже советую, не анализируйте красоту, вот этот блеск, эту, эту помпезность, да. Может быть, свет там какой-то яркий, который ну, сделан сваренный, да, какой-то. Может быть, там под одежду. А смотрите сердцем, Ваш кристалл он позовет и войдет в вашу жизнь. Относитесь к нему с уважением, наполняйте его своей любовью. И это вам вернется с той Ваша жизнь преобразится. Также кристалл может сделать медитации ваши более эффективными. Для этого, погрузившись в медитацию, следуйте за теми мыслями, образами, которые навевает кристалл, и вы получите ответы на свои насущные вопросы. Но ну, мы говорим про 21 число, да, все-таки это солнцестояние 21 число. И э, про день, если говорить до, то это на, на, в картах Таро, да, в архетипах. Это соответствует 21 аркану, который называется мир. Ну что же дает мир? Дает желание перемен. Он хорош для расширения, для общения с новыми людьми, для познания чего-то принципиального нового для вас. Также хорош для путешествий, иммиграции, переезда, перемен. Старайтесь быть открытым для любой информации. Не воспринимайте штыки, информацию, даже если изначально не согласны с тем, что вам говорят. Просто подумайте, почему она пришла именно в этот день к вам. Потому что именно на этих моментах расширяется ваше мышление, ваше сознание, ваша толерантность. Старайтесь улучшить свой уровень жизни, комфорта. Можно хорошо продвинуться в плане интернет-коммуникации на 21 число, на этот день солнцестояния. То есть загадывайте все, что душе угодно, то, что вы давно хотели. Ну и камни 21-го аркана, скажу, да, это сапфир, лазурит, бирюза, тапаз. Ну и намерения по аркану «Мир» примерно такое может быть. Я прошу дать мне покровительство богов с благодарностью. Я прошу показать мне всю полноту моих действий, запустить в моей жизни положительные процессы. Я создаю ту жизнь, которая мне нужна. До свидания. Удачи вам солнцестояния, удачного, удачной весны, удачного обновления, чтобы в вашей жизни было все прекрасно.